Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бравлер Фрумикс, и мы продолжаем, мы продолжаем в Бралтауне жить, не тужить, эм... жить, добра наживать, жить, просто жить. И сегодня пятница, пятница, это значит, сегодня приезжает какой-то торговец, я, я уже посидел тут, порадговаривал, Биана вроде бы, добренькая. И тут приезжает какой-то балбесус. Здравствуйте. Достырание. Как вас зовут? Достырание. Говорим, ясно и по делу. Нет, проваливай денег. Нет, бомб, проваливай. все. Явно, быстрее по вор. делу. Кирка, удачи, четыре и 32 голдкоина. А у меня... Ага. А Надо сделать. пойти в вот. шахту. Вы сегодня весь день, да, будете? Да, завтра меня уже здесь не будет. Всё. Так, надеюсь, сегодня я успею. Так, а где, где кирку взять? У... Берёте купайте. У Динамайка должны, но Динам... С Динамайка... не вода, и все. Так, все, пойдем в шахту. Динамайка он не злой, он тупой. Так, мы вчера тут копались. Так, света раздобыть можно свет да тут со светом проблемы тут ничего не вижу да. Шили сказала сегодня будет отсутствовать она куда-то поехала или она заболела но она сегодня на работу не выйдет, сказала, и поэтому сегодня я замена что? ее буду работать. Но я, конечно, она не буду ничего воровать. Я быстрее, быстрее весь этот день закончится. Так, а ладно, пойду я, Че да. пойду я обменяю. Чем мне тут обменивать-то? Надо обменивать, пойду я обменяю. Ну, надо обменивать сходить О, мне нужно так пойти зайти к дому буллу. это что такое Что тут копаешь для этого есть специально это он тут копает ты хочешь чтоб споткнулись умерли все так теперь надо идти в банк чтобы обменять а я пока работаю заменой так булл здравствуй Барли, ты смотри, там ничего не укради. А то в лоб дам тебе. Да нет, нет, наоборот, жду Эдгера. Так. Зашли, зашли. А что там у нас по ценам? Она сказала, изменила. Так, что у нас по ценам? Барли, а ну-ка ишь пошёл. Да я, кристаллов, купить, гем. я хочу купить. 2 Давай, 2 деньги. Что Ну, лучше Кирку. вот это. Два гема, один гулдкоин. Кирку. Uh, 60, так, 60, 32. Полтора, 7. 60, 30, 32. Полтора гулдкоин, Это 7. Это 7, это один гулдкоин. На. 7. Это только 32. Где еще 64? 64 и 32 гулдкоина. А что так дорого? Потому что это кирка удачи, денег нету, пожалуйста, валите. Да, кирку удачи, никому не продавать, кроме бравлеров, фрумикса. Ладно, короче, я вот это покупала. Так. Ну давай, 16 голдкоинов. Это... Какие вы должны есть? Если... 4 здесь, 3 Короче, сам обмыл, здесь... возьму 16 голдкоинов. Блин, как сложно читать, считать это все. Что, математика? Ладно, на самом деле... Тематика, ну. Для меня неправильно, дал, вот все, забирать перекладковые. Ты, ты такая крыса. Так, вот держи. Семь, ну все, это память. раз, два, три. Всё. Ой, поздравляю, а что теперь вся нет? кристалл броня. Ну, со мной не стреляется, у меня вообще. Лучшая броня так, у меня два, на три, гем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, О, 17, 18, 19, Бог 20. Бог. 20. Это 20 гемов я должен взять, да? 20 так, гемов. А, как в пустыне жарко. 20 гемов, да? Гемы. Вот 20 гемов, да? Значит, это я собираю. 20 гемов. Ага, это я, значит, могу разложить как 60. Так, это все, Это уже больше нет. Так, снова 64 сделаем. Да, 64. Как это все долго считать? Убить можно, убиться можно, пока это считаешь. А так это кристаллы это сюда, но их мы потом тоже. Короче, будем. я кирка удачи. Так, я сейчас куплю эту кирку нафиг хреновым. Аж так, не понял я не то. Да. Секундочку. Так, двенадцать это еще.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 23, 24, 25. Значит, 25 гемов я должен взять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 25 гемов я должен взять. 25. Все. Так, теперь снова считаем. Так, это надо выкинуть. Нет. Это надо куда-то положить. Где у нее тут сундуки? Вот, у нее скрытный сундук. И вот сюда мы кладем отсюда посметь своровать потом по головедам это уже тоже не надо пусть у нее останется и осталось последнюю партию посчитать и все собрать а потом осталось считать гемы с гемами легче будет сколько у вас стоит кирка удар? Так, смо... так так, так. Ну, смотрите, смотрите что вы такие слепые а так это дороговато стоит. Я сегодня у Шеле работаю, поэтому эй. Пук -пук. Не понял, кто там стучит. Мы тут обменять хотим. Сейчас, подожди, у нас там у меня дела есть. Сейчас я скоро. Я вам всем обменяю скоро. Подождите. Как она здесь работает? Это же лосу умереть можно. И 9 таких. Все, 64 это значит 9, да? Я запомнил. 9, раз, два, три-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. И 9 забираем. А Барли по голове настучит ты Слышь ты, ворон. Ну-ка, свалил отсюда. Свалил Откуда отсюда. Я? Быстро. Вали отсюда. А? Выходи. Ты что тут делаешь за прилавком? Тебе нельзя тут находиться. Кыш отсюда. Я, я сейчас не за прилавком. Я вообще возле дома швылью. Ворон фигов. Это вообще-то ворон. А? Это вообще ворон. У меня коричневый о, не коричневый, а серый. Так. Сейчас... Я... я... Подожди. Так. Кристалл. Еще одну можно забрать себе. Стоп. Еще один можно забрать, да. Всё. И это ей тоже сейчас положим. 7, и кристаллы всем положим так теперь у меня есть по 2 если по два это отдавать это будет очень много у меня гулдкоинов. Так, если мы сейчас вот так разложим это уже два считаем раз два три 4 5 шесть семь восемь Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, три, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть. Всего лишь 36. И берем 36 гулткоинов. Блин. Ладно, потом, может, долг возьму в кредит. Так, иду этим балбесом обменивать. А, дам, дам. Кристаллов. Обменять на гулткоин. На гулткоины кристаллы? Ты вообще смотрел И там? Не... Смотрел. 7 кристаллов, 1 гем. Все, я сейчас иду, посчитаю вам, сколько это будет гемов. Ну, да, так, считаем. А, точно, это же будет 9, да? Это же 9 будет. 9 гемов всего лишь. Да, это всего лишь что девять гемов. Это всего лишь 9 гемов. Держи 9 гемов. Спасибо. Стой, стой, стой. Ну-ка, дай ка Я ж неправильно скину тебе. Вот сейчас правильно на. Все, и можешь 9 Спасибо. гемов еще на гулдкоины менять. Ну ладно. Ну, Там мало как у тебя будет. Подойти? Там мало у тебя будет. Надо голдкоина можно иметь. Можно я кристаллы обменяю на гемы? Кристаллы. На гемы, да, давай. Сколько тебе тебя кристаллов? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты че хочешь, чтобы я умер? Стоп, так ты мне один стак скинул всего лишь? Там еще дополнительные гемы еще есть. Где еще один гем там. Так, у меня заменила сестра Шелли ПЖЖ, ПЖ, ПЖ, да, да. Слушай, надеюсь, теперь ты не беден и купишь хоть что-нибудь, да, да, да, мне только надо сходить кое-куда, я забыл кое-что, привет ПЖЖ, ПЖШелли, ПЖ, вот Шелли, при Шелли. Очень Шелли привет, подпросил. это, короче, там, возьму да, в долг, в банк, чуть-чуть, я скажу, сколько я возьму, ну мне надо, надо, просто. Ты пассажир, Шели. Так, я возьму. Сколько я возьму? Разрешишь, Эли, ты меня путаешь. Я, Эдгар, я не бул. Двадцать семь. А где твоя А Где твоя? Так, все, бежать и взял. Шелли, я взял в долг, в банк у вас, в кредит 27 этих. Верну 32. Привет. Так, Привет. я хочу... Привет, подожди, Себ... я тебе хочу, хочу предложить, иди сюда, чтобы нас никто не слышал. У, у меня воды. к тебе сделало... Да, тут аномалия. У меня к тебе сделаю предложение, хочешь послушать? давай. Ты можешь взять любую бесплатную здесь вещь, бесплатно, если поможешь мне выйти за город, и там есть роботы, мне нужно с ними сразиться. Среди них есть злодей, у кого есть очень хороший компьютер, робот, и мне нужно получить этот компьютер, тебе нужно будет мне помочь. Как, Одну тебе, как мне помочь тебе выйти за город? Есть выход за город, а вот где-то там за стенами есть роботы. А, да? Ну, я тебя выпущу и закрою. Очень-очень легко предложение. Ну смотри, Любое, вот, смотри. Этого получить бесплатно. я покупаю у тебя киркум. Я говорю, так, подожди, я буду тебе со стенда снимать. Так, тридцать. Шестьдесят четыре. Так, все вот шестьдесят четыре. Два. Мне не хватает. Два гудкоина. тебе помочь? Два гулткоина. 64. Два гулткоина. Так. Всё, всё. Всё. Я эту забираю. Так, тебе это все. Так, держи. Тебе там. Так, подожди. Сейчас подожди. Держи, да, вот кирка. А, я уже сломал. Ладно, сейчас Чем верну. Помочь? Нет? Значит... <связь> все, видишь, все, я исправил. А, эй, отдай, отдай. У меня кирки нет, почему я? А, я свою положу. А, спасибо. Стой, ты еду продаешь? Мне нужна еда. Да, продаю. Сколько тебе? А как тебе мое мясо, деловое мясо. предложение? Объясни, пожалуйста. Ну Я тебе выведу сейчас мясо, мясо. Только мне дай. Невыгодная ну. при... помощь. Давай. На на еду. Сколько тебе? Ну, Чё там по деньгам я тебе дал? Штук 10 и 20 я тебе дал. 10 дал. Давай мне мясо. Здесь Гултроином можно его бе подкупить. Чуть. Давай. Что за тема? Нет. Антеста, когда следующий шедевр? я хочу посрочаться уже. О, спасибо. Так, шедевр на нас сегодня, наверное, не так будет. Так тебе не... как идея предложение. Нормально, нормально. Ну Под... идем сейчас. Нет, ты мне... А в шахта? Какой, Какой пункт был в шахту? Ладно, пошли. Я тебе разрешаю, пошли. А дождь Там начинается? 20, 30, 30, может 40. Если мне добудешь из них ноутбук, я тебе еще 32 гулткой надам даром. Пошли. Не очень сильно нужно. И нам вот куда-то это... вон в ту сторону. Там Если меня... они, они должны быть далеко. Метри 3. Четы... А, нет, они тут-то. А, тихо, тихо тихо Они тут-то. Вон. Ты обычные балбес. люди. Роботы. Ты балбес. Эй, роботы. Ну, э, да. Ну, балбес сказал жить. О-о-о-о, ага. сильные, сильные. Мне интересно, ну, сколько у этих роботов хп. Да, вроде если я изучал, я рассказывал, что у них 20 хп. 20 хп? Да у меня меч всего лишь на сколько. Какую-нибудь ловушку. Да Надо было тебе меч купить. А, я бесплатную вещь не взял. Меч надо бы взять. Вот сначала нужно разобраться с ними, а потом бесплатных вещей удумать. Бравлеры на ваш Бравл Таун нападают! <связать> Срочно! А я... а за ворота быстрее Не на короче? нас напали. Да, за город! Я вам помогу так, а я своей пока... броней. Джин, ты что тут забыл? Гуляешь? Гуляй. Там роботы. Вот так вот все прекрасно. Так, иду, иду, иду. Бравлеры бесполезные, бравлеры. Да я бегу за... Дети Где эти роботы? Да за городом. Вон там, Вы, вон бега... там, бей, бей, бей, вон Спасай. там. Спасай, вот, вот они, вон там все. Роботы. Сейчас побью. На, так, и... я сейчас приду, я-то за этим тоже мечом схожу. Ты точно уверен? Еще ни с одного не выпало. На выходе из города. <звучит> из <звучит> О, <звучит> я вас О, спасибо, Би. Сколько тут этих роботов? Сейчас я этим Какой роботом... Вот это ты наваляешь. Да. Бей, я тебе помогу. Тебя убили. я сейчас Все, идем за... Окей, за... Я вам не... Да. То, что-то меня подводит. Давайте я вас сейчас разберут. разберу. Наши браутаун. Они а научают, ну они про невкуса, и при том, руке как, надо как-то... Ну, они убивают... Стоя. Мы все равно на толпу. Нет. Мечью сила, они не ничто. Джин, такие, мне молодец. Ну ладно. А какие же мне никак они не видят, драгают. Зато полезно. О, <смех>. На а нет, Кому что нет. ноутбук из них не выпал? Ноутбук из них? Нет. нет, нет. Пока, Пока Еще нет, ноутбук не из не выпал. Это ДЖин мой ноутбук, мне нужно, его вернули. Я по его технике буду сейчас работать. Ай, у меня, конечно, напали, как И саранча. Что за... Вот эти ровные, наглые. Благодарю. А, у меня одна сердечка, ой. Чего наглый? Чиво поесть, вы только робот подошёл. Пей, пей. Джун, бей их. Давай, давай. Здесь прям в толпу. А, что это за роборубка? Все на роборубку. Какой режим будет добавить. Я как мэр его добавил. Где твои бутылки, в которые ты кидаешься? Забыл пока что Так не оторви, я, от я Откуда у вас что-то такое жарит? Это, <связывается> это у меня такое я меч. продаю мечи такие. О! ай Ай! Ау. Ай! Как они нас достали! Робо. Роботы! Мне всего лишь нужно забрать свой ноутбук. Отдайте его добровольно, или, или, вы, или пошли страшные игры. В все роботы падут. падут. что за козёл? Я иду за помогать бы... Джиму. Джиму явно... Вроде бы все. Эльбар, давай. Все перебили. Кому выпал. А компьютер нет? Всех перебили. Хотя Просто... нам заботится этих роботов. Ра... О, у меня компьютер. Компьютер О, вот дай. Отдай, отдай. Нет, стоп. Ну-ка, стоп. Ну-ка покажи мне, что Ой. за компьютер. Это мой компьютер. Покажи мне. Ну, вот. ладно, ладно. Так, бесплатную вещь, да? Бесплатную вещь, чтобы же... забрать вещь. Да, я забрал меч, поэтому... А всякая. нам заплатят за то, чтобы помогли? Uh, нет. Yeah. Вы защищали свой город. Ну все, как бы. Нам это не за было. Роботы не мешали нам. Ладно, заходите, да. пока. Далее. Они, бы, они бы здесь прорыли в дереве, и потом забежали. Пока. Ладно, Открою. заходите, Пока. <с <с все, говорю, ладно, стойте. Да, я шашлык сейчас спущу. Я шашлык спущу, сказал. зато вот ноутбук, если я его продам, там, из него миллионы култкоинов, миллиард миллионов ты ну -ка, -ка знаю, сюда мне До свидания, ребята, все. лавочка Кого закрывается. Кого Кого не закрывается ничего? Уже сутки пришли, вот только что, что Кого? Всё, нет. закрывается. Нет, дай я куплю еще. Я не сейчас кое-что хочу купить. Давайте быстрее, я. На, балбес. Дай мне нагрудник. Держи. Нагрудник. Да, нагрудник дай мне. Держи. Спасибо. И дай мне штанишки. Еще шестнадцать. Так, шестнадцать. Держи. Угу. Спасибо. И посмотрите, какой я жесткий. Можно у вас купить ну, его? Так, а теперь я пойду в шах. К... К... Эй, дай мне еще мясо, мясо, мясо. Огненный или так, так, давай деньги. Огненный меч. Он уже вон туда скинул. Вот. Дай мне еще мясо. Я тебе дам десять. Я тебе огненный, дам два. Пожалуйста. Пятнадцать. Там не ворую. Я заберу свой, э. огненный. Мясо. Мясо. Я заберу свой огненный меч. На, мне пятнадцать мясо гони. Все, я там спать. Сзади вон сзади, сзади. Вон. А спасибо, все, пока. Тебе какой месяц, Барли? Уже... Я уже взял. Спасибо. Так, а я пойду в шахту. Би, ты что-то покупать будешь? Ничего не понял. Вчу. А, и можно комплект прописать. Да. Будем ждать. Фото. У меня только ему смысла, его тут брать нет. Я тут это так, оставлю. Но это муляж. Все, все. Коп... Бравлер да. Эдгард полетел. куда, -куда? До свидания. Да я в мэрию пойду. Так, а я пока копаюсь. Шахта у нас. Шахта. В шахте еще есть ресурсы. Надо быстрее копать, а то все идите. Дети... Выкопает все ресурсы. Это нам не нужно. Так, так, так, так, так. Кирка вот это удача очень хорошая. Между прочим из-за нее очень быстро разбогатею, я уверен. Так. Так, мега есть, мега есть. У меня есть классный меч, поэтому. Так, ой, джинтик, приветик. Джин с шагом Джин Джин и Дорщик на классикам все приехали Заходим к себе домой. Так, все, надо выбираться. Где тут выход-то? А, вот он выход. Шахты, выход. Так, берем, выбираться. Берем. Так. Все, пусть там кто хочет копается. Так это мы вот так вот делаем. Пойду, на... Пойду погуляю. Пойду, так.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 Ушили... Ты что тут возишь? Барли? Нельзя что? воровать. Воровать плохо. Я Здесь... не стал. Я а уже, я уже, я уже я видел этого. Видел правлера и купил меч. Меч, ну зачем? вот так. Ай, у меня тут уже есть. Еще у меня теперь на ШД будет... Я купил себе три дополнительные жизни на ШД. Так что, когда будет ШД, я победю. Вот этот патент такой. Да. Так. Если что, все же знают, что это муляж, то есть это все не настоящее. А теперь обмениваемся Чис. на гулткоины. Вот это вот все. Да. Ну, что, Эдгар выронил этот ноутбук, пойду посмотрим, что это нам земли портит в этом в, в, в тауне Браули? Дома Ну фух. Как это долго все обменивать? Может быть, кыш пошли. Джин. Ты не ошалел, джинище Тебе возле моего дома никто не рад. Так, да, мне нужно изменить. Джин, день на заготишка. Тебе возле города Ник никто не рад. все, Джин, нельзя в наш город. Привет. Так, у меня хватает. Я, я уходил mm. <напрошенный> <напрошенный> а Мне хватает. У меня... У она... Чтобы мы не достанулись. Так, и сейчас у меня 32, 7, 47. У меня ещё есть просто гемы. Капец. Есть сегодня миллиардер. И у меня 100 и 13 голодконных еще где-то дома. Спайка нету. И почему я знаю, то, что это Джин? То, что тут варит всякую дичь прям чую так это, пусть здесь так может поговорить с булом да. я тут Ну, на этом будем заканчивать. Если вы уже за подписывайтесь на мой канал. С вами был Ифан Семенович, и всем пока.